Блогер Александр Лапшин, недавно подавший иск против Азербайджана в ЕСПЧ, и в ожидании, пока рак на горошке свистнет, решил поиграться в пиарщика туристического потенциала Еревана. Он ведь именно там и проживает сейчас. Прибыв туда в середине января с пустыми карманами, Лапшин пообещал забавлять армян своим присутствием аж целых два месяца. Столь продолжительных гастролей, насколько я знаю, не было ни у одного цирка. Но Сашок, всем цирком цирк. Причем уникальный, состоящий из себя самого, себя же и влюбленного. В общем, как и ожидалось, Сашок не сидел сложа руки. Вспомнив, что он вроде как бы блогером назвался, Лапшин решил ударить пешим пробегом по столице Армении. В результате этой прогулки, в блоге Лапшина появилась статья, под названием «Необычный Ереван», про который расскажет не каждый ереванец. Хотел Сашок, ясное дело, как лучше. Только вот получилось у него, как всегда. Прямо, как в анекдоте про музыкантов, которые хотели сыграть, как на свадьбе, а получилось, как на похоронах. В общем, антиреклама у Лапшина получилась знатная. Скажу больше. Даже, если бы кто-то заплатил другому блогеру или журналисту за то, чтобы представить столицу Армении в столь отталкивающем свете, то вряд ли у него получилось столь же основательно объемно и бесспорно, как у Лапшина. Впрочем, судите сами. Лапшин начал с причитаний. Как говорит мой добрый друг, главный редактор журнала и тур фирмы Армения Туристическая и, вне всяких сомнений, один из лучших гидов по Армении Рубен Пашинян, столица могла стать прекраснейшим городом Закавказья, но политические и экономические факторы не позволили в полной мере завершить большинство проектов. Конец цитаты. Ну что тут сказать. Можно, например, вспомнить известную поговорку о том, что и бабушка могла бы стать дедушкой, если бы, никто не заставлял Армению объявлять войну Азербайджану, оккупировать 20% территории Азербайджана, и превращаться в государство-изгуй на Южном Кавказе. Это был ее, Армении, добровольный выбор. Соответственно, винить во всем нужно только самих себя. Идем дальше. Сашок сразу же признается, что тщательно выбирал все лучшее, что только можно увидеть в столице Армении, стараясь скрыть все настоящее. Например, он рассказал про каскад, являющийся одним из символов Еревана. Это место важно фотографировать с правильного ракурса, чтобы в кадр не попали жуткие котлованы и развалины недостроенной верхней части каскада, признается Лапшин. Но даже все эти усилия скандального блогера не спасают. Ереван, как ни крути, является крайне убогим и серым городом, похожим на склеп. Тем, кто верит в достройку каскада, можно напомнить, что для этого республики придется инвестировать в это, суммы от 500 до 700 миллионов долларов, которых элементарно нет в бюджете Армении. Если сделать парк, то знатоки считают, что выйдет от силы 100 миллионов, что звучит более реалистично. Одно очевидно расставлять этот ужас нельзя, сетует лапшин. Он, конечно и тут пытается выглядеть оптимистом. Реальность же такова, что Армения не может себе позволить не то что 100, а даже 10 миллионов долларов потратить на борьбу с этим ужасом. В этой стране, обеспечение солдат-срочников трусами, является если не подвигом, то поводом похвалить новую власть, как за что-то героическое. Видит только до зуб не мед. Эта поговорка была бы очень кстати в данной ситуации. Дальше он сказал, по моим ощущениям, главные станции ереванского метро выполнены в стиле эдакого брутализма. Вместе с явной запущенностью и неработающими фонтанами, ощущение легкого апокалипсиса. Но я бы сказал, что апокалипсиса интересного. Все еще пытается излучать позитив Сашок. Да. Интересный апокалипсис. Это что-то невообразимо новенькое. Наверное, по замыслу Лапшина, это нечто вроде красивого уродства или богатой нищеты. В любом случае, мы ему не врачи. А тем временем Сашок решил затронуть еще одну тему, тему Ярованской канатной дороги, которая была построена в 1967 году и проработала вплоть до 2004 года. Он рассказал, что дорога эта была закрыта потому, что случилась авария. Обрыв каната, в результате чего погибло два человека и получили травмы еще девять. С тех пор канатная дорога, как горестно сетует лапшин, так и не запущена вновь. Но он пытается и тут обнаружить дохленький позитив. Скандальный блогер сказал, что городские власти обсуждают строительство новой канатной дороги протяженностью в пяти-шести километров. Но как обсуждают? Фантазируют, так будет правильнее. Но если честно, то мои друзья в Ереванской городской администрации очень скептически смотрят на этот проект. Кто будет финансировать проект? У города денег нет на потенциально убыточную канатную дорогу, рассказывает Лапшин. После чего, он озвучил в своем блоге, совсем не то, на что рассчитывали и что планировали услышать от Лапшина, его армянские спонсоры. Он сказал, что в Армении 90% финансового оборота это, дай бог, если серый нал, а часто даже черный и до бюджета мало что доходит. Странно, что он и в этом не обвинил Азербайджан. Мы бы не удивились этому. Ведь Сашок привык врать, а тут такой повод представился. Впрочем, Сашок может быть ироничным, когда захочет. Вот, например, сфотографировал он дом шахмата имени Тиграна Петросяна в центре Еревана после чего поведала его о нынешнем состоянии сегодня я даже не знаю функционирует ли дом шахмат на первом этаже там пиццерия ташир и внутрь меня не впустили признаков шахмат не обнаружено язвит лапшин браво сашок браво что значит школа жги и еще он собственно я джег, выставив фото нескольких ржавых железных конструкций которые носят громкое название «Космический фонтан». Да и вообще благодаря тем фотографиям, которыми снабдил свой текст лапшин, можно увидеть все то убожество, что называется ереванской действительностью. Сравнивать столицу Армении с Баку просто невозможно. Это если сравнивать бижутерию с бриллиантом. Ну или сравнить, повозку с ишаком и машину Мерседес последней модели. А ведь лапшин из кожи вон лез чтобы представить все самое лучшее в Ереване, скрывая все реальное. Он хотел сделать Еревану хорошую рекламу, но получился прекрасный пример антирекламы. Как теперь Сашок будет смотреть в лицо своим армянским спонсорам? Не знаю. Впрочем, это их сугубо интимное дело.